Хочу поделиться с вами рецептом приготовления натурального мыла из золы. Мыло делается горячим способом. Сейчас я заметил очень много рецептов мыла. Большинство делается холодным способом. Например, берут масло пальмовое, да, разводят с натриевой щелочью, получается мыло. Но это мыло, в котором очень много щелочи лишней. Что для нашей кожи, ну, не совсем полезно. А лучше всего, если вы делаете мыло не для хозяйственных нужд, а для того, чтобы помыться им, а лучше всего использовать а, мыло, сделанное горячим способом. Вот об одном таком рецепте я вам сейчас расскажу. Кстати, очень редкий рецепт, <laughs> а потому что обычно используют или клеевые мыло, мыло да, или вот холодным способом, или же, ну, например, ядровое. А данный рецепт мыла, глицериновое мыло, и это рецепт полуядрового мыла. А для того, чтобы его сделать, понадобится а, любой жир, говяжий, свиной, бараний, утиный, гусин и так далее. А я использовал свиной жир, а, взял сало, растопил его обжарил, да, взял этот жир, налил его в турку, но лучше, конечно, использовать что-то побольше, да, побольше объемы делать, например, кастрюлю, и а, туда уже добавил еще щелок, о том, как сделать щелок, я уже рассказывался в одном из своих видео, там можете посмотреть, там подробно говорится об этом, как его сделать. И а, по мере варки, выпаривание воды. Каждым разом все нужно добавлять и добавлять, и добавлять щелок. Вначале мы добавляем обычный щелок, ну а потом уже крепкий щелок. Но как узнать, какой щелок у меня? Да? Как узнать крепость щелока? Это можно сделать с помощью обычного куриного яйца. Да, вложим куриное яйцо. И наливаем щелок если щелок крепкий яйцо всплывет если обычный щелок по крепость небольшой то яйцо будет на дне яйцо несколько раз пробовала чуть-чуть так всплывать наверх, ну, на миллиметра два 3 Но в конечном итоге все равно оно остается на дне. А в, а в данном случае, да, как видно, яйцо а, находится на дне. Это обычный, обычный по крепости щелок, не крепкий. Поэтому, чтобы увеличить его крепость и добавлять, да, в данном случае, для варки мыла, сюда надо добавить потаж. Я тоже уже рассказывал, как его сделать можете посмотреть и когда крепость увеличится и со всплывает а, крепкий щелок нужен для того чтобы уменьшить время варки мыла. то есть если а, мы будем варить мыло на обычном щелоке то понадобится ну, ну примерно 10 часов представьте да? чтобы сварить мыло 10 часов ну как бы тяжеловато да, все это время стоять возле плиты поэтому крепкий щелок уменьшает да, время варки несколько раз. А далее добавляю щелок, варя его, а в конечном итоге у нас получается такая тягучая, тягучий клей можно его назвать, да? клеевая масса, клеевое мыло. Оно красиво выглядит, тянется. И а, вот в этот момент, когда, а, можно сказать, готово клеевое мыло, а надо сделать отсолку. Это добавить или щелочь, или же, в моем случае, это соль, обычная соль, натрий хлор. А, после чего происходит расщепление, мыло начинает, э, такое, такая вот, видите, да, получается пена. У меня получилась пена, потому что я делаю глицериновое мыло, а вода полностью вся испарилась, у меня остается только глицерин да, и клей. Клеевое мыло. Смешавшись, да, у меня получается такое мыло на основе глицерина. Глицерин есть в нем. Если же вы хотите сделать ядровое мыло, в таком случае не надо, чтобы вода испарилась. Тогда происходит отделение, глицерин остается в воде. Ну, это, как говорится, да, дальше, да, это уже, как говорится, другая история. А, но в нашем случае глицерин остался в мыле. И теперь а, нужно а, залить форму и спрессовать. Вот в, в данном случае у меня здесь Покажу Поближе Как видно Я залил два мыла Два кусочка Это мыло я сразу же спрессовал Это же оставил на месяц То есть прошел месяц но это мыло, которое на дел, сделано на калиевой щелочи, не на натриевой, поэтому оно полутвердое. вот сверху, если нажать, то остается отпечаток. Внизу оно уже здесь подверже стало, но оно все равно еще мягкое и можно уже пользоваться но оно мягковатое. Так как сделано накаливающий щелочь. Ну и таким способом, как я сейчас. Поэтому для этого рецепта нужна прессовка. Можно это сделать просто, да, обычными руками хорошо смять, а с использованием, например, воды, да, чтобы оно, так как мыло будет прилипать к рукам, хорошо прилипает вот эти мягкие части особенно. Спрессовав, уплотнив, мы даем отстояться какое-то время, после чего можно спокойно пользоваться. Вот здесь она уже затвердила немного, да, покрепче, стало потверже. Здесь пока еще мягковатое. Но пользоваться уже можно. Сейчас покажу. Так вот, сейчас покажу проверку. Когда его берешь, оно сразу начинает а, скользить скользкая становится и если честно очень приятно им пользоваться она такое приятное ощущение оставляет так как она глицериновая такое ощущение как будто эм, такой то ли жир, то ли что. Ну, такое-то ощущение от глицерина это. На самом деле. Как бы смягчающий кожу. Такие ощущения. Ну так оно и на самом деле есть. Глицерин полезен для кожи. Да, и так его как бы смягчает еще. Так что спасибо за внимание. Пишите комментарии, если будут какие-то вопросы или предложения. Рекомендую также посмотреть видео на канале «Как сделать бабушкин шампунь». Ну а вам желаю всего хорошего. До скорой встречи.